Так, приветствую вас на своем канале Kirman Buy. И в этом видео снова опять буду снимать про Passat B3. Смысл видео будет в том, как разобрать или как достать приборку от Passada B3, не снимая руля. Все там пассатоводы, блогеры, которые снимают видео про оборудку вот эту, они все не то что рекомендуют обязательно говорят, снимайте руль иначе не достанешь, да легко она достается просто нужно знать некоторые нюансы но они как всегда привыкли все делать через жопу, как к примеру я делал видео про печку, я снимал печку и все Блогеры, которые снимают видео про Passat и B3, обязательно говорят, нужно снимать полностью панель, нужно снимать руль, там чуть не пол машины нужно их разобрать, чтобы достать печку. К примеру, я печку своими руками вот этими снимал, менял радиатор, реставрировал все заслонки, ничего я не снимал. Руль, к примеру, и эту часть оборудования, оборудки вот это все приборные панели, я ничего не трогал. Снимал вот здесь вот, ровно где его рукой очертил, вот здесь эту сторону я открутил, эту часть всю снял от печки и... Ну, здесь все подкручил, магнитолу поснимал, поднимал одной рукой вот эту панель всю вверх и доставал чудо печку. Все прекрасно выходит. Зачем этим старым дедам, я не знаю, как их там назвать, я не знаю, зачем они все, эти руль, рули достают, все аккуратно достается. Они мне там пишут комментарии страшные, ужасные, да я там все делаю чуть не через жопу. Я считаю, что они делают все через жопу. Зачем? Все разбирать и показывать это простому человеку, который будет делать это в первый раз. Лучше сделать, меньше открутить и потом все собрать, чем потом человек будет думать, блин, а как это все-то собрать? Если я разобрал полностью панель, снял, снял рули, половину пластмасс переломал, зачем это делать, если можно просто открутить вот эту часть, достать печку, поменять радиатор и все назад закрутить, куда будет проще и куда будет быстрее по времени мне, к примеру, завтра ехать на этом автомобиле, а они мне в видео растягивают целый ремонт чуть не на три дня. Ну, конечно, если им дедам этим старым нечего делать, да там можно и целую неделю разбирать и по целой машине. А я ищу такие способы и методы разбора, чтобы можно было быстрее, проще человеку это сделать. Так что. И в этом видео я опять же буду проще все показывать, как достать вот панель приборов. Данный видеоролик затянется возможно на три части, не знаю, буду смотреть. Первую часть я буду снимать, как достать эту приборку панели. Дальше буду показывать, как поменять лампочки. Не только поменять просто лампочки, а поменять, к примеру, на светодиодные. Чем можно заменить? К примеру, я, например, не знаю, где до подсветки можно купить данные лампочки. Ну, Алиэкспресс, конечно, нам всегда может помочь. Но это занимает слишком много времени на доставку. Дальше объясню, почему могут быть не работать вот наши приборки, к примеру, на топливо, на температуру объясню. Ну, да, возможно порежется, это все на три видео для того, чтобы все могли бы посмотреть и понять, от чего и почему могут не работать данные там датчики на топливо, как я уже говорил и так далее по поисковым фразам в YouTube. Ну и не только в YouTube. Все, погнали разбирать. Как? Так, короче, первое видео у нас будет, как разобрать вот эту панель. Начинаем с мелочи, что нам по кругу мешает. Все это мы отняли, все осталось, мы будем вынимать. Вот, кстати, вот отсюда мы все это и вынимем без проблем. И ничего даже не сломаем, поверьте. Ну, а в первую очередь нам нужно вынять тросик с под капота. Погнали. Так, вот мы находимся под капотом. Вот, на... вот наш идет Тросик на спидометр заходит в эту резиновую вставку и пошел. Как его нам достать? Нужно его, конечно, вы, наверное, не увидите. Его нужно приподнять. Приподнять и потянуть на себя. Там в таком пазике он. Я сейчас его достану. А потом попробую показать вам. Так, вон. Вот наше. Видите, видно по пальцу. Который держит нашу пластмассовую вставку. И держит тросик, чтобы он не вывалился. Его просто вон ту белую вставочку. Приподнимаем вверх и второй рукой вытягиваем. Короче, догадаетесь. Легко все вытягивается. И также заставляем. Ничего тут сложного тоже нет. Первым делом он, нам нужно открутить вот здесь Шурупы с двух сторон Совсем просто отключится, я считаю Все доступно Конечно, у кого такая гигантская рука, возможно, и будет сложно Что ж тут за шуруп-то длинный Шурупы все слаживаем И вот второй шуруп тоже закручен довольно сильно. Довольно сильно. И фанем Побай Так. Ложим их аккуратно. Они у нас разные. Кто-то их уже раздолбал. Если мешают рукоятки, их можно опустить вниз. К примеру, наши боковая панелька вышла вот она все уже в руках дальше дальше у нас здесь шуруп один и с другой стороны такой же Могут упасть как у меня но мне повезло я один словил еще такой же возьму потоньше отвертку как его достать вот одно что неудобно достал вот он его достал это хорошо это хорошо дальше что мы делаем вот мы ее так шевелим опускаем вниз тросик у нас освобожденный напоминаю что видео у нас идет Снимаю, как достать приборную панель в Пасате B3, не снимая руля. Вот, короче, эта штука там стоит. Нужно ее крутнуть против, получается, часовой стрелки. Или наоборот, короче, куда покрутите, туда и крутите. Ой, аварийка у нас включилась. Так, ну что, смогу я тут одной рукой дальше или нет? Сейчас нам нужно вытянуть фишку. фишку, вот смотрим, все ровно руль поставили, все прекрасно достается, вот наша фишка, сейчас я фишку достану, желательно, конечно, было бы аккумулятор отключить, вот фишка в моих руках и смотрите, все, моя приборная панель уже в руках. Я думаю, это без проблем. Все круто достается. А вот так вот вам. А то некоторые там пишут. И не знаю. Может у кого руль не такой, как у меня. Ну почему все пишут, там снимают блоги. Такое дело. Нужно руль снимать по-другому никак. он наш тросик. Положу эту нашу приборную панельку. Вот тросик который вот вышел туда то мы опять назад очень круто он войдет с помощью вот этой нашей пластмассы которую мы открутили В принципе первое видео вот я на этом я и останавливаю. Будьте, ну там коротким длинным хейтеры пожалуйста пишите там всякие гадости если вам это надо всем спасибо за просмотр Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие видео, такие видеоролики с разбором панельки, с ремонтом данной панельки. Все буду объяснять, разъяснять то, что сам знаю. Если что-то я говорю неправильно, там, поправляйте меня обязательно в комментариях. Всем пока-пока.